Мы постоянно слышим о фейковых новостях в СМИ. Впрочем, по данным недавнего соцопроса, американцы, возможно, не доверяют тем, кто предупреждает нас о фейковых новостях. 60% опрошенных считают, что СМИ регулярно распространяют фейковые новости. 40% полагают, что это делается с определенной целью. Но почему граждане США так считают? Вспомним, как СМИ ссылаются на неназванные источники. Результаты недавнего соцопроса выглядят весьма необычно, если сравнить их с другими опросами. Так, 40% американцев, как демократы, так и республиканцы, заявляют, что доверяют новостным СМИ. В то же время 56% граждан США верят в НЛО, 51% считает, что Джон Кеннеди был убит в результате заговора, и 45% полагают, что основной источник мирового зла это сатана. А сколько американцев доверяют ведущим СМИ? Около 40%. Столько же людей верят в астрологию. Так где же фейковые новости, а где настоящие? Американцы, похоже, уже не могут уверенно ответить на этот вопрос. А СМИ меж тем продолжают сыпать сенсациями. Мы к сожалению о таком не слышали. Нет, не слышала и это вряд ли. Слышала, да. Не слышала. Не слышала, мне кажется нет. Нет, не слышали. Насколько я знаю, на данный момент Великобритания выдает визы российским гражданам по 55 тысяч рублей на три года. Нет, мы не, не слышали. слышали. Нет, не я живу в Питере, я не слышала. Мне кажется это неправда. Нет. Не слышал. Не слышал, правда. Да, смешно. Нет, я не слышала. Ну, я не знаю, возможно это или нет. Наверное, вряд ли? Слышали, что насчет лифта. Нет, да абсурд полный. Нет, я не слышал, но мне кажется, что тоже нет. Не слышно, но это возможно, потому что латыши решили, что СССР плохо, и как бы у людей ходит Национальная гвардия, ССС по, по, по с городам и рассказывают, что пока все плохо. Брехня не может быть. Ну, считаю, что неправда, но считаю, что правильно. Да, было бы правильно. Но это вряд ли. Нет, это не так, потому что нашей участницы запретили участвовать там и предложили участвовать по скайпу, на что кто-то из наших властей в шутку в своем твиттере написал, что ну тогда мы на чемпионат Европы приедем, поиграем в приставку просто от нас. Маловероятно. Что вы думаете по поводу обвинения американских СМИ, по сути, называющих Дональда Трампа российским шпионом? Возникает ощущение, что наша действительность похожа на мыльную оперу. Если бы эта история была шуткой, она бы была бы очень смешной, но ведь это не шутка, и этот скандал очень вредит внутриполитическим процессам в США. Здесь мы имеем дело с фейковыми новостями. Многие из нас хотели бы, чтобы их не было, но боюсь, нам придется какое-то время жить с этим явлением и бороться с ним. Вы считаете, что если кто-то из тысяч сотрудников администрации Трампа встретится с кем-то из России, у него будут проблемы? Думаю, у меня могут быть серьезные проблемы, просто потому, что я появился на российском телеканале. Это неправильный подход к России и международным отношениям в целом. Я считаю, что нам нужно найти способ изменить сложившуюся ситуацию. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отметил, что если Трамп заправит салат русским соусом, то даже в этом увидит связь с Россией. Неплохая метафора. Уверяю вас, сегодня я ел салат у себя в клубе, и никакого русского соуса там не было. Перед вами кадры последствий химической атаки, проведенной в Сирии 4 апреля. В результате удара погибли по меньшей мере 50 человек, еще десятки пострадали. Изначально видеозапись была опубликована источниками, связанными с антиправительственными силами в провинции Идлиб. Западные СМИ сразу подхватили эту историю. Как думаете, кого они обвинили? Конечно, Россию и Асада. Журналисты опираются на сведения, предоставленные сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека. При этом в его заявлении нет ни слова ни про Россию, не про Асада. Тем не менее, ведущие СМИ стали подавать информацию в своем любимом ключе. Другой интересный пример — статья рейтор Сначала в опубликованном материале говорилось о российских истребителях, но почти 6 часов спустя агентство удалило упоминание о России, оставив только Сирию. Любопытно. Следует отметить, что Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека — довольно сомнительный источник. В организации, по сути, работает один человек, который живет в Лондоне. Даже Министерство иностранных дел Германии относит к центру с некоторой долей скепсиса. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека располагается в Лондоне, а не на местах. У организации хорошая сеть источников в Сирии, но не все сообщаемые ими сведения соответствуют действительности. Центр должен принимать во внимание, что некоторые стороны конфликта преследуют определенные интересы и могут подавать информацию в нужном для себя свете. В последнее время создается впечатление, что новостные источники, которые считаются уважаемыми, все чаще сообщают неполное или недостоверную информацию, поскольку они полны решимости заниматься своим любимым делом, а именно обвинять Россию и Асада.